Программа «Зарядка для похудения 40+, комплекс упражнений для спины и пресса». Разминка. Ставим стопы параллельно, делаем вдох-выдох, тянемся через макушку вверх. Плавное движение рук вверх-вниз, еще один раз. Руки вокруг себя. Разогреваем наше тело, готовим его к работе. И дальше мы выполняем скольжение. Движение мягкое, спокойное. В этом движении будут активно у нас задействованы руки, плечи, плечевой пояс, бока, косые мышцы, мышцы нижней части спины и ягодиц, мышцы бедер. То есть мы с вами согреваем все тело. Корпус слегка наклонен вперед, мы держим пресс. И чувствуем, как у нас работают мышцы бедер, ягодиц и низ спины. Ритм движения задает ваше дыхание. Шаг-выдох, шаг-выдох, вдох-выдох. Отводим ногу назад, чтобы задействовать чуть больше нижнюю часть спины и ягодицы. Слушайте музыку, включайтесь в работу. Выполняем упражнение 2 минуты. Поэтому наша задача максимально разогреть тело. Проверьте корпус слегка наклонен вперед, живот подтянут. И шаг можно углублять и делать его шире. Или делать его более скользящим, более легким и чуть меньше в амплитуде. Выберите удобный для себя ритм движения и ширину шага. Получайте удовольствие от движения. Последний раз также остановимся. Раскачаем корпус вправо-влево. Сделаем вдох-выдох. Еще раз также. И дальше мы выполняем подъем колена наоборот. Здесь у нас задействованы мышцы бедер, низ спины, мышцы пресса. Ну, конечно, руки, плечевой пояс и верх спины. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, по 2 раза. Еще четыре, три, два, один и один, один, еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, и еще. Четыре, три, два. Последний раз также теперь остановились и раскачали корпус вправо-влево и выполняем небольшую растяжку. Делаем шаг, отводим таз в сторону, тянемся к правой ноге, переходим на другую ногу, выпрямляем, тянемся к другой ноге и выполняем приседы. Таз назад, плечи вперед. Восемь. 7, 6, 5, 4, 3, 2, держим положение. Таз назад, руки вытягиваем вверх, удлиняем себя через позвоночник. И выполняем приседы. Еще 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Руки переводим вверх. Остаемся в статике. Таз отвели назад. В йоге это положение называется поза стула. Вес на пятках. Помним, что колени вперед не выводим. поднимаемся вверх. Корпус вокруг себя. Расслабляем. Вверх вдох. Выдох. И снова не ап. Второй подход. Колено вверх на уровень таза. Восемь. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, по два. Угу. И еще четыре, три, два, последний раз также и один, один. Еще. Работают мышцы пресса, мышцы ягодиц, мышцы спины. Не округляем спину и не выгибаем ее. Последний раз также раскачали таз, раскачали корпус, расслабили. Тянемся. Большая растяжка. Отводим таз назад, тянем бедра. Тянем ягодицы, тянем спину. Другая нога. Возвращаемся в центр и присед восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Статика держим. И снова присед сели помним всего 8 приседов последний раз также и снова останемся в статике вес на пятках помним что колени вперед не выводим равномерно нагружаем пресс ягодицы спину держим опускаем руки вниз тянемся большая растяжка отводим таз назад тянем бедра тянем ягодицы тянем спину другая нога И на сегодня это все Подписывайтесь на мой канал, задавайте ваши вопросы в комментариях к видео. Я, Надежда Соколова, всегда рада вам помочь и всегда рада на них ответить. До встречи, друзья!